Всем привет! Итак, давайте разберемся, что же делает игру крутой. В мире существует множество игр, но в одни играют миллионы, а другие, имея даже самую современную графику, остаются в итоге без внимания игроков. Как известно, игру встречают по графике, а провожают по геймплею. Графика в играх играет очень важную роль, она привлекает внимание игроков погружая их в игровой процесс. Является частью повествования, помогая игроку испытать эмоции. Также визуал служит для целостного восприятия проекта, где все элементы должны находиться на своих местах. Но можно сколько угодно отмечать в играх потрясающую графику и рисовку, но главным все же будет всегда геймплей и игровые механики, без которых не обойдется ни одна игра. Есть еще одна составляющая, которую, как правило, не замечают и за которую никто не платит – это идея, но именно она возводит игру в культовый статус. Итак, давайте придумаем игру и сделаем так, чтобы в нее было интересно играть. В основе каждой игры лежит идея. Без сильной и понятной идеи проект начинает носить как флюгер из стороны в сторону, что приводит к остановке разработки игры или к закрытию проекта на самой начальной стадии. Идея – это фундамент, на который строится вся игра. Для своего проекта я решил выбрать простую и понятную идею. Игра будет про строительство высокого дома из блоков, где целью игры – это сделать дом как можно выше, чтобы он не упал. Для вашего первого проекта выберите не слишком навороченную идею, чтобы разработка не превратилась в ненужную рутину и не поглотила все ваше свободное время. Так как это наша первая игра и мы хотим, чтобы она получилась сразу крутой, то нам нужно рассчитать силы на все этапы разработки. Ведь помимо идеи игры и геймплея, нам предстоит также сделать графику, интерфейс, анимацию и логику игры. Когда мы определились с основной идеей игры, то можно перейти к геймплею и прототипированию. Возьмите листок бумаги и нарисуйте основные элементы игры. В моем случае это фундамент дома и прямоугольный блок, который будет служить в качестве этажа. Здесь же на бумаге можно нарисовать то, что будет происходить в игре, указав к действиям комментарии. Таким образом чтобы ваша схема была понятна не только вам, но и всем участникам разработки, если в команде вы работаете не один. Это очень удобно, так как другие участники смогут вносить свои комментарии к вашей схеме. Открываем редактор, создаем блюпринт персонажа и гейммод. Открываем блюпринт персонажа, создаем камеру и блок. Зацикливаем движение блока влево-вправо, а при нажатии на пробел создаем ивент падения блока и подъем вверх. И наш прототип готов. Переходим к графике. Нам понадобится сделать игровую сцену, главное меню с обложкой игры и кнопкой play. И меню выиграл-проиграл. В ходе разработки игры мне пришла идея строительства дома в котором живут кошки. Я решил делать приятную яркую графику под мультяшную стилистику. Тут же и пришла идея назвать игру Cat House. За основу я решил использовать векторные изображения с сайта FreePic. Это дает возможность брать нужные слои и коллажировать из них новые изображения. Из полученных картинок создаем environment, сохраняя каждый слой без объединения с другими. Таким же образом делаем этажи, собирая из разных элементов разные по форме и высоте элементы зданий. Для основы этажа используем градиенты. Чтобы уменьшить количество текстур я сделаю конструктор. Укладываем элементы плотно друг к другу, а все градиенты переносим в виде тонких полосок. Когда наши текстуры полностью заполнены, создаем альфу и делейшн с помощью X-Normal. Все готово. Переходим в Blender. Создаем Plane и материалы с нашими текстурами. Вырезаем наши элементы в отдельные объекты, а лишнее удаляем. Закидываем наш получившийся Environment в сцену и размещаем получившиеся объекты на своих местах. Таким же образом поступаем и с этажами. Добавляем анимацию фону, чтобы оживить элементы фону. Создаем единую систему костей. И к объектам, которые мы хотим анимировать, добавляем кости. Подвигаем немного кости и покрутим, и анимация готова. Экспортируем фон и этажи в FBX и закидываем их в редактор. Размещаем наш фон. Назначаем материалы и заменяем блок на этажи в блюпринте этажей. Осталось сделать главное меню с кнопкой play и меню выиграл, проиграл. Закидываем в фотошоп понравившееся нам изображение. Крутим, вертим, вырезаем кнопку play вниз, добавляем. Переносим все в игру с помощью встроенного в Unreal инструмента Paper 2D. Создаем Paper 2D. Указываем нужную текстуру и выбираем на ней нужную область для фона и кнопки. Создаем виджет, добавляем в него кнопку и фон. Подобным образом делаем меню «Выиграл-проиграл», который будет отличаться лишь грустным и веселым тигром, который будет танцевать и пускать фейверки с конфетти, если счет игрока будет достигать высоких результатов нам осталось добавить фоновый звук и игра готова подбираем приятную музыку и миука не котят Комбайним их через логику игры и теперь наша сцена ожила и наполнилась музыкой игра готова желаю и вам чтобы когда-то простой штрих на бумаге превратился в итоге во что-то большее под названием игра.